Добрый день. На связи Центр обучения компании Инфострой. Расчет локальной сметы базисно-индексным методом с построчной индексацией позволяет определить затраты по каждой строке локальной сметы сразу в текущем уровне цен. Сегодня это общая практика. А вы обращаете внимание на тот факт, что система А0 параллельно ведет расчет каждой строки сметы еще и в базисном уровне цен. Если ваш заказчик требует представить расчет затрат по смете в двух уровнях цен, то это тот самый случай. Но здесь есть свои особенности. Для того чтобы результат был корректным, ход расчета все-таки следует взять под свой контроль. Рассмотрим практический пример работы с территориальной базой Ленинградской области. В тексте технической части справочника индексов, которая разрабатывает и публикует региональный центр Ленинградской области. Есть положение о том, что при определении накладных и сметной прибыли в текущем уровне цен к нормативам следует применять понижающие коэффициенты по письму госстроя 2012 года. Известное письмо, правда? На данной территории при работе с территориальной базой положение этого письма действует до сих пор. А далее следует абзац, что при расчете затрат в базисном уровне цен понижающие коэффициенты не применяются. Итак, решаем задачу определения стоимости сметы одновременно в текущем и в базисном уровнях C с учетом требований к расчету накладных и прибыли. Вот рабочая локальная смета. Настроимся на территориальную базу. Идем в настройки. Для строк работ выберем пересчеты индексации по обоснованию. Подключим справочник индексов за текущий период. Вот он. Обратите внимание на настройки пересчета. Индексы применяются раздельно к элементам прямых затрат. Это понятно. Но здесь очень важный флажок. Только основные итоги. Для нашего примера он должен быть установлен обязательно. В разделе справочники источники цен подключаем справочник за текущий период для неучтенных материалов. Переходим в раздел «Накладные расходы и сметная прибыль». Сделанные ранее настройки пересчета из справочника цен предназначены для расчета затрат в текущем уровне цен. Логично, что и нормативы накладных и прибыли нам нужны для расчета в текущих ценах. Такая таблица есть. Она имеет шифр NRSP2012. Таблица содержит нормативы с учетом понижающих коэффициентов. А теперь очень важный момент. К этой же смете мы сейчас подключим еще одну таблицу. Для этого перейдем во вкладку БАЗ ИТОГИ и выберем таблицу за 2004 год без понижающих коэффициентов. Введем расценку. Стоимостные показатели и расценки в базисном уровне цен. В колонке с начислением показателей в текущем уровне цен с учетом примененных индексов. К расценке подключены нормативы накладных расходов и сметной прибыли из таблицы с понижающими коэффициентами. Результат по строке получен в текущем уровне цен. Обратите внимание, здесь есть вкладка под названием «Бас итоги». К расценке подключена таблица с нормативами за 2004 год и вот здесь они указаны. А где же сам расчет? Откроем вкладку «Итоги строки». Вот список основных итогов и в данном примере Основные итоги содержат значение в текущих ценах. Даже показано, как этот расчет выполнен: базисные показатели умножены на индексы. Здесь же указаны, как рассчитаны накладные расходы и сметная прибыль. А вот список итогов с префиксом BAS. Это исходные значения итогов в базисном уровне цен. Индексы к этим итогам не применены, поэтому результат по строке остался в базисном уровне цен. Накладные прибыль рассчитаны по нормативам 2004 года. Аналогичный расчет итогов выполняется в каждой строке. Вот строка с неучтенным материалом. Она рассчитана в режиме Справочник. Итог на объем указан в текущих ценах. Откроем вкладку Итоги строки. В основных итогах указан результат в текущих ценах. В базисных итогах сохраняется результат в ценах из SSC01. Вот так автоматически формируются итоги в каждой строке в двух уровнях цен. Сумма итогов всех строк отображается во вкладке «Итоги сметы». И здесь также представлено два набора итогов – основные и базисные. Основные итоги в этом примере содержат значения в текущем уровне цен с учетом индексов и правил расчета накладных и прибыли в текущих ценах. В базисных итогах содержится значения в базисных ценах накладные расходы по правилам расчета в базисных ценах. Таким образом, мы получили расчет локальной сметы в двух уровнях цен. Еще раз акцентирую внимание на настройках сметы, в разделе пересчеты для строк работ мы подключаем пересчет типа индексации по обоснованию, подключаем справочник индексов за текущий период и проверяем установку флажков раздельно и только основные итоги. Напомню, что это очень важный момент. В разделе справочники источники цен для неучтенных материалов устанавливаем режим расчета справочник и подключаем справочник цен за текущий период. В разделе Накладные расходы и Сметная прибыль подключаем две таблицы. По умолчанию всегда открывается вкладка Основные итоги, и здесь мы подключаем таблицу с нормативами для расчета затрат в текущем уровне цен. Во вкладке БАЗ итоги мы подключаем таблицу с нормативами для расчета затрат в базисном уровне цен. Напомню, что данная настройка нужна только в тех случаях, если при расчете локальной сметы в двух уровнях цен требуется применять разные нормативы накладных и прибыли. Спасибо за внимание. Желаю вам успешной работы. С вами был Александр Курочкин.